Какой черт не на эту сторону, а? Не знаю. Вообще, я сегодня хотел покататься по набережной. По набережной реки Яуза. Время отвратительное. Ветер, ёпы, а! Здесь фирменная наждачка. Для пущего удовольствия здесь еще и немного в площадке. Ах, мои 8 атмосфер. Здесь есть поворот налево, здесь есть поворот налево. Красный, ну, если мне красный, да? Здрасте, здрасте. широкие тротуары, говорили они по тротуару безопаснее говорили они а вы вот, знаете, иногда иногда так оно и есть до тех пор пока тротуары пустые а дальше начинается вот это вот автомобили они хотя бы боком ездить не умеют а пешеход завтра стоят. и шансы поцеловать асфальт при этом даже несколько больше ну вообще самое главное почему нельзя ездить по тротуарам это потому что Выбиваешься из общей транспортной инфраструктуры. Все переходы, переезды. Все как-то не в тему. Светофоры вечно не туда светят. Все время ждешь подолгу. Ну вот нафига нам надо. По дороге ты едешь и едешь. Так, а вот знаете, что я забыл? Я забыл страву включить. А то тут все ругаются. Кнопки какие-то. Акварин ГПС. Ну давай говно тормозное. Так-то лучше. Вот и все, я еду вдоль набережной реки Яузы. Весело, трендец. Лучше бы сто первый раз по Садовому погонял. Не, ну я вообще надеюсь, что тут пробки будут. Бачко. Ой, ой, ой, ой Здравствуйте Извините В общем, да, суть этой дороги в том, что здесь Сбоку все время вылетает какая-то хуета А ты пытаешься не быть Ею спи Это называется резонанс. какой-то толстожопый, а? Вот, ребят, вот по этой причине я предпочитаю ездить пробка. Здесь у меня контроля вообще никакого нету. Вот какой-нибудь мудак, вот на таком хатри. Меня легнет своей толстой жопой. И все. И прощай молодость. А пробки-то что? Кто меня там пробкит? притрет то а вот Что дверью кто-нибудь ебанет? Ну так это не так страшно. Меня дверью били уже два раза. Вообще ни о чем. конце концов, ты ж в междуряде 40 км в час не едешь, не едешь. Не, ну если ты долбоёб, то ты едешь, да. Я хрен его знает. может и я со временем достигну этой степени просвещения, тоже начну, как бы не загадываю. Но вообще, в междуряде у тебя хорошо работают естественные инстинкты самосохранения, они не дают сильно разгоняться. Так. Здрасте, здрасте. Мне налево. Чёрт подери, вообще ни одной пробки, вот здесь-то всю жизнь была, а вон там дальше что-то собралось. В общем, я уже так запыхался, что меня пофиг на пробке, скорее всего объезжать справа буду, потому что он ну, запыхался, концентрации уже никакой. Решетки, решетки. Вот, кстати, с этого раза, когда мне ебанули дверью, это я как дебил объезжал справа. Не делайте так. Это, конечно, тоже водитель может хуйней начать заниматься, но вероятность меньше. Потому что водитель, он более организован. Больше вероятность, что он сначала посмотрит в зеркало заднего вида, а потом только будет открывать дверь. едь ты уже -мо! Мундатский шифтер! А вот планетарочка хороша, да, планетарочка хороша! А шифтер мундатский, но работает как бы и хер с ним, не до хорошего. Всяко лучше, чем перекидка. Так, копчук красный. Просто так, да? Окей. Я ja понял, просто так. Самые лучшие дороги на набережной реке Яуза. Просто 10 из 10. Причем каждая ямочка годами никуда не сдвигается. Все стабильно. Ой, блин, говно тквит на дороге. какой грузовик с говном обосрался по коже стройки что тут строит кстати вот метрострой ууу Всякая этой набережной в том, что она сама довольно сложная в плане там поворотов, вот этого всего. И водители здесь газуют как мудаки. Так что я здесь не один, я в кругу друзей. Здрасте, спасибо. Говорит, я обязательно выживу. Когда такое выкладываю Я слышу два типа критики Первые ругают меня за то, что я безумный уебан Вторые ругают меня за то, что я ссыкун и калич На самом деле мне одинаково интересно слушать аргументацию одних и других Девушки Бессознательная работает безотказно. Я ещё издали, издали нифига не разглядел, но почувствовал, что эта машина вообще, о, очень опасна. Вообще вся езда на велике — это такой автоматизм. Ну, вы все знаете, что сама даже езда, вот это вот удержание равновесия — это процесс бессознательный. Именно поэтому ему нужно учиться. И получается это далеко не сразу хорошо тем кто детстве научился а если нет то вообще трендец именно поэтому кроме того что я блин запыханный всегда я не очень люблю разговаривать на велике. К сожалению, я недавно узнал, причем не от кого-нибудь там, а от своих друзей, что многие мои видосы ставят фон, чисто послушать, как радио, как подкаст. Господи, боже мой, наверное, это самый хреновый подкаст на свете. Ой, ой, черт! Um, максимально полезно, максимально интересно вот. И разговаривать я не люблю, я люблю Расслабиться и Да по сторонам смотреть Жить-то хочется Матерочек. Блин. Ё-моё. Стойте новый асфальт, я заценил. Едемте, едемте. Так, кажется, это называется проспект Ветеранов. Это самое бессмысленное шоссе в Москве. Она всегда пустое, она широкая. Здесь, наверное, хорошо проводить замеры скорости. Правда, она, видите, с подъемом, с спуском. Вот а с какой стороны смотреть. А здесь собаки бывают. Пака легко разгоняется до да, скорости 30 километров в час, даже маленькая, это очень круто. Так, мы с вами аккуратно приехали. То ли в Соколя, то ли в Осиный остров. Я не помню, где одно кончается, другое начинается. Что мне там делать, я понятия не имею. Это остранные парки. Надо что по карте поглядеть. Где-то можно ездить. Да покутаться. Листики позаписывать на деревьях. Вы же листиков никогда не видели. Чёртов ветер, а. Надо не забыть поднастроить экспозицию на камере. Так, я устал. Пожалуйста, не открывайте двери. Вернее, налево это район этот отстойный, не хочу туда. Ой, мой, старость, не сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, что я тут забыл? Куда мне ехать? Почему поворот налево запрещен? Ничего не понимаю. за мост. Это мост через железную дорогу. Я его перееду и попаду на проспект мира. Зачем мне на проспект мира? Зачем вообще построили эту дорогу? Кому она нужна? Кто будет счастлив от того, что он ее проедет? Куда вы все едете? И вообще там нет ничего. О, боже! Это электричка прекрасна! Так, все. Добрался. электрички отдельно, велосипед отдельно. Зачем я сюда приехал? Чего я тут забыл? О, Останкина. Можно проползти в ботанический сад и там ебаться в какую-нибудь мамашу на велодорожке Как вам такая идея для экстремального видео? Блин, у меня такое ощущение, что я здесь еду в первый раз. Дорога над ВДНХ что ли? ч я совсем погано знаю местную географию. Я еду по шоссе, по выделенной автобусной полосе. Весело трендец. Здравствуйте. Спасибо. Некий бастард, сука The yellow one Камазик, а ты куда? Блять, Камазик Камазик, ты меня расстраиваешь Это было очень плохо. Так, да что за знак? Это конец автострады. Но это относится к тем, кто съезжает статыка, наверное. Смотрите, здесь даже велодорожка не нужна. Настолько просторно. Делайте дороги нормальной ширины, и не нужны будут велодорожки. Так. О, да! Особый кайф! Проехать посередине. Несколько секунд до того, как там сзади зеленый не загорится.